Мое отношение как к понтийцу, я думаю, что все греки, все понтийцы, которые в этот день собираются, 19 мая, когда греческий парламент признал геноцид понтийцев, во всем мире, где есть эллинизм, пантицы собираются и сплощенно отмечают, как к сожалению, этот трагические минуты нашего пантийского народа. И Я думаю, что все страны, кому дорого мир, должны признать геноцид пантийцев. Помимо, помимо пантисов, э, как говорит наш э, председатель понтийских э, э, обществ, э, геноцид затронул так же, как и армян, как сказали понтийцев. И в этот день мы все, э, как никогда, сплачены.